Всем здравствуйте, вы на канале Стройгарант Анапа. в прошлом ролике мы показывали вам индивидуальный проект двухэтажного дома, где вы увидели небольшой отзыв и реакцию наших клиентов. В комментариях вы спрашивали про цену, а также внутреннюю часть дома, вы просили и мы сделали. Добро пожаловать на небольшой обзор индивидуального проекта в жилом комплексе Азовский. взглянем на планировку сразу можем заметить что в прихожей на входе 8 квадратных метров есть лестница на два этажа что довольно очень удобно еще одно отличие от других наших проектов это отдельное помещение больдерной там же стоит и котел в остальном это просторная гостиная и кухня где суммарно выходит 37 с половиной квадратных метров спальня, комната и санузел на втором этаже у нас тоже санузел, но чуть-чуть больше, и три спальные комнаты. Квадратуру видите на своих экранах. По техническим характеристикам спрашивайте в комментариях, кому интересно. Сразу же ответим. Что ж, хватит болтать. Приятного просмотра. Друзья, очень важная информация. Сейчас в нашей компании Стройгарант есть хорошие скидки на дома. Поэтому, пока есть такая возможность, звоните именно сейчас, не завтра или потом, а сейчас. Следите за нашими новостями в телеграм-канале, смотрите прошлые выпуски. До скорого!